Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch. Начинает совершенно новое выживание и прохождение игрушечки под названием Космические инженеры. Давно я уже заглядываюсь на эту игрушечку. И вот наконец-таки у меня появилась возможность в нее поиграть в полной мере. А я обожаю, ребятки, песочницы, обожаю выживалочки, поэтому, ну просто-напросто никак не мог пройти мимо этой замечательной игрушечки. Наливать себе чаечку, запасать с печеньками или чем вы там любите запасаться. И всем приятного просмотра! Ну и также не забывайте ставить лайкосики под данный видосик, мне нужна важна ваша поддержка. Ну и основной целью нашего сегодняшнего выпуска станет, конечно же, то, что я вам по попытаюсь продемонстрировать совершенно все то, что я уже успел реализовать здесь на данный момент. играя я в обычную компанию в солнечной системе, состоящей из множества а, планет, на одной из которых мы разместили свою а, собственную базу, так сказать. Ну и на эту базу, ребятки, сейчас мы с вами и направим Первые ее признаки уже видны вот там вот сзади меня на горизонте. Да, вот там вот наша база, как, ребят, можно уже догадаться. Да, вот это у нас ветровая установка, которая там стоит. Давайте сейчас поближе подойдем и все как следует посмотрим. Я смотрю, у нас уже немножечко темнеет. Я думаю, что мы управимся сейчас а, до темноты. Пока, ребят, светло, я вам сейчас все покажу. Так, ну, во-первых, ребята, мы вынуждены были поставить ветровую установку для питания нашей базы. Пока что наша база работает вот от этих вот а, трех ветряков, которые денно и ножно вращаются вокруг своей оси, вырабатывая для нас то самое драгоценное электричество, без которого наша база просто-напросто существовать а, не может. Здесь у нас установлена антенна и также недавно мы установили вот такую вот противоастероидную установку, а, 1 она у нас называется, но пока что функциональность ее оставляет желать лучшего, ведь у нее нет ни автонаведения, ничего, просто-напросто приходится, как из снайперской винтовки лупить по горошинам, которые находятся на удалении в... На, на другой планете, короче говоря, то есть практически нереально попасть. Напоминаю, что мы сейчас играем с такими настройками, что у нас здесь постоянно метеоритные дожди. Возможно, сегодня удастся мне такой показать, но я, ребятки, не обещаю. Так, ну что ж, идем дальше, вот наш первый транспорт, да, перед вами, перед глазами находится сейчас, это экспериментальный проект под названием Воробей 1, начали мы его создавать из того, что было э, из того, что нам предоставили как только, мы пере, как только мы прибыли на эту планету, то есть у нас был такой челнок, как вы, наверное, помните, да, кто знаком с этой игрой, у нас был просто, простой, ребят, челнок Который просто-напросто с парашютами нас телепортировал на эту планету Но теперь из этого челнока мы сделали вот такой вот космический корабль Ну как космический, просто, ребят, корабль для доставки ресурсов на нашу а, базу Настройки, напоминаю, у нас достаточно хардкорные И приходится а, в любом случае пользоваться транспортом Потому что так на себе мы много а, не натаскаем И вот такой вот, ребятки, проект Воробей-1 у нас уже в деле Да, он у нас уже работает, функционирует он у нас с буром, с движками Все как положено на, а, Возможно, ребят, если вам понравится этот проект, а, пишите мне в комментариях. И мы сделаем на, на его постройку специальный отдельный гайд, как мы его а, строили. Ну что ж, вот такой вот проектик под названием воробей один у нас а, имеется. Давайте еще, ребят, посмотрим. Это всего лишь надземная часть нашей базы. А вся основная ее часть, вы, наверное, уже успели догадаться, находится под землей. А как туда проникнуть, я вам сейчас продемонстрирую. Для того, чтобы проникнуть на нашу... Ой, кусочек в воздухе висят. Чуть это такое физика? Надо поправлять срочно. Такую физику нам не надо. Господа разработчики, прошу обратить ваше внимание на вот такие вот косячки, да, и уже как-то это дело все поправить. Ну, а мы, ребят, продолжаем. Так, ну что ж, а вот такой вот у нас, ребят, спуск на нашу базу. Нам всего лишь следует а, выйти, найти его, да, в первую очередь, и следовать просто-напросто вот туда вот а, вниз. Да, вот там, ребят, вдалеке находится наша а, база, которая, а, которая позволяет нам выживать на этой планете в климат здесь я бы не сказала, что такой супер суровый, но. Иногда бывает прохладно, иногда бывает, что кислород, как говорится, отключает нам. Но ничего страшного, из-за того, что у нас есть электроэнергия, мы до сих пор еще живы. Так, а что у нас тут такое? А это, друзья, прошу любить и жаловать еще один совершенно новый экспериментальный проект под названием Рысь, как вы уже, наверное, успели увидеть. Да, это, ребятки, такой вот у нас вездеход, который просто-напросто катается, перемещает различные грузы также на дальние расстояния вокруг базы. Ну, естественно, его детальный разбор я также смогу сделать по вашим запросикам. Если же, конечно, он вам понравится, ребятки, пишите в комментариях. Я специально для вас сделаю обзорчик на этот уникальный мобильчик, который обладает очень интересными даже а, функциями. Ну, а мы, ребятки, как раз-таки уже находимся возле нашей а, базы. Да, это действующая база под названием «Рассвет». 1. Вот, ребят, тут даже у нас подписано. Научно-исследовательский комплекс Рассвета да, был построен нами несколькими, а, несколькими, значит, авантюристами, которые высадились на эту планету и теперь пытаются здесь как-то а, выжить. Так, ну что ж, друзья, пройдемте, прошу, пройдемте внутрь, посмотрим, что у нас есть на этой а, базе. Заходим, друзья. Добро пожаловать на нашу базу. Здесь у нас, как видите, список наших задач, которые нам необходимо выполнять, пока мы здесь а, находимся. Мы периодически по. Подходим, смотрим, какие задачи нам нужны Важны и ориентируясь на этот Списочек, выполняем их потихонечку Так, ну что ж, продвигаемся дальше Вглубь а, базы, что у нас здесь еще Интересного а, имеется Да, как вы видите, она у нас находится на этапе Строительства, у нас много, видите, систем Еще пока что, а, видите Много стен, систем еще не совсем Хорошо работают, да, вот тут у нас, видите Сколько дыр, а, но на все нужно Очень много ресурсов, ну, а мы играем На достаточно сложном уровне сложности Их накопления, поэтому это все всего лишь дело а, времени. Так, ну что ж, проходим дальше на нашу базу. А, и мы сразу же так, это надо закрыть пока что, ребятки. Это мы туда с вами обязательно потом сходим ближе к концу видео. Поэтому не отключайтесь. Все, все самые, ребятки, крутые топовые комнаты я покажу ближе к концу серии. Поэтому не переключайтесь, не отключайтесь. Смотрите это видео, пожалуйста, до конца. Так, ну а мы, ребят, смотрим, идем дальше. Мы сразу же упираемся вот в такой вот, а, вот в такой вот интересный а, Интересный ящичек, это у нас самый главный Наш конви контейнер, в котором мы Храним все практически наши а, Ресурсы, как мы видим, он у нас Забит очень многими компонентами Да, необходимыми для дальнейшего а, Развития, периодически он У нас пополняется, периодически опустошается И так далее, и тому подобное Так, я смотрю, у нас уже персонаж Пытается загрузиться, да, это один из наших Помощников, один из моих коллег, которые Мне помогают здесь развиваться на этой Базе, да, это по-моему у нас сейчас Техник грузится, насколько я знаю, да ну, как только прогрузится, мы с ним обязательно еще а, встретимся. Так, ну что ж, смотрим, ребят, что у нас здесь еще имеется. Да, в эту комнатку мы обязательно с вами еще зайдем. Но давайте я вам сначала продемонстрирую, что у нас имеется а, здесь вот в этой вот комнате. Так, ну что ж, про проходим, ребят, мы в наше производственное помещение. А, здесь у нас, как видите, находится один контейнер поменьше, да, того, что я показывал изначально. Здесь мы в основном стараемся хранить всякие кредиты, да, космокредиты, всякие батареечки. Ну, в общем, все то, что мы... А, что мы крафтим лишнее, то есть это буры, да, всякие, знаете, сварщики, а, которыми мы уже а, не пользуемся и которые практически уже готовы идти на а, переработку. Поэтому, ребята, у нас все хранится здесь в этом а, маленьком контейнере. Над ним выше мы разместили вот так вот удобненько генератор а, кислорода и а, водорода. Да, эта штука, ребят, тоже очень сильно нужна, потому что здесь, как вы знаете, да, вот смотрите, а, я даже когда взлетаю вот таким вот образом, да, а, мой ранец, он работает на водороде. И вот чтобы его посмотреть... Постоянно пополнять, нам просто-напросто Жизненно необходим вот такой вот генератор Кислорода, водорода Иначе без него мы, мы далеко, ребят Точно не улетим, будем бегать Пешочком, а бегать пешочком Здесь, ребят, на этой огромной планете Это такое себе еще удовольствие Так, ну что ж, смотрим, 19.49 У нас время, да, оно синхронизируется с реальным Временем, то есть практически вы сейчас лицезреете то самое время, которое У меня на данный момент записи этого а, Видосика, так, ну что ж Интересный, кстати говоря, факт, так, ну что ж, а мы идем дальше. Так, у нас, смотрю, уже техник прогрузился. Да, замечательно. У нас техник вот в таком вот, смотрите, интересном э, скафандре меховом, да. Э, Что-то он утеплился у нас, хотя здесь у нас не сильно холодно добывает, да, но э, я думаю, он уже к этому э, делу, ко всему привык. Так, ну что ж, здесь у нас, э, значит, специальная станция по возрождению. Если мы где-то помираем, да, если мы э, где-то, значит, терпим неудачу или крушение на корабле, мы возражаемся всегда возле этой станции. Также мы здесь можем пополнить свои э, показатели. Сейчас, ребят, я быстренько включу, вам продемонстрирую только меточки отключу, да, здесь мы можем, ребятки, регенерировать, так сказать, да, но так как я уже полон силы и энергии, а мне регенерировать дальше а, некуда. Так, тут у нас, ребят, главные наши батарейки находятся, да, вот у нас одна а, и на дне вторая, они работают, ребят, синхронно, точнее, ну параллельно друг к другу, да, и обеспечивают, точнее, накапливают энергию нашей базы. Я смотрю, у нас они не очень-то справляются сейчас а, с а, энергопотреблением, да, то есть у нас расход очень большой сейчас идет, потому что у нас появились очень крутые машины, да, вот такие вот переработчики и прочие. И поэтому придется подумать над их увеличением, да, чем больше батарей, тем а, лучше. Ну и, конечно же, будем со временем думать, как перейти на совершенно новые продуктивные источники питания, такие как ядерные всякие Реакторы, которые работают на урановых а, стержах. Но это, ребятки, все в процессе. Так, ну что ж, идем дальше. Здесь у нас все не достроено, ребят. Осторожно, а, хрупкий пол. Возможно, ямы где-то попадаться могут. Главное, ноги не переломать. Так, идем, ребят, дальше. Смотрим, что у нас здесь еще имеется такого интересного. Да, а, тут у нас а, все так загру... загромождено. Это у нас самый топовый очиститель стоит. То есть, эта машина она занимается переработкой наших а, ресурсов. Я вам сейчас, ребят, продемонстрирую. Вот, например, смотрите, мы нашли вот такой вот ресурс, как, скажем, никель или кобальт, или, или что у нас? А, вот, ребят, есть золото. Ох, как много золота-то парни натаскали. Похвально. Так, давайте, ребят, я вам сейчас продемонстрирую. А, есть, ребят, вот такое количество золота. А, мы открываем наш полный инвентарь нашей базы. А, выбираем, значит, здесь а, показать а, все контейнеры текущего корабля. И вот, ребятки, есть, например, золото-ресурс. Мы его помещаем в наш топовый очиститель, да, который я вам сейчас показывал, да. Он называется топовый очиститель. Вот сюда, ребят, просто помещаем. Здесь, кстати, уже лежит а, золото у нас. И а, по умолчанию просто вместо кобальта я его ставлю, потому что нам нужно золотишко побольше. И вуаля, друзья, вот тот самый заводик, он занимается переработкой а, просто золотой руды вот такие вот золотые слитки. А эти слитки мы потом уже сможем пустить на производство каких-нибудь интересных а, деталей. Да, вот техник с нами поздоровался. Здоров, а, как дела? Здоров, как дела? Да, техник у нас уже загрузился, и он в деле сейчас будет заниматься свойственными ему а, делами. Ну, а мы, ребят, продолжаем дальше. Так, ну что ж, а как вы видите, у нас а, наш очистительный завод снабжен вот специальными модулями. Это модули, ребятки, ускорения переработки и ускорения еще чего-то там. Если честно, я уже а, не помню. Короче, прокачан наш завод и эффективнее гораздо сейчас работает, нежели он работал, когда он у нас когда он у нас а, был просто-напросто по дефолту. Так, здесь, ребятки, рядом с этим очистительным заводом стоит у нас, значит, такой, а, такое устройство, как топовый сборщик, который быстренько нам а, собирает уже из приготовленной руды из очистителя какие-нибудь крутые всякие а, штукенцы. Вот, например, мы можем вот так вот подлететь к нему. А, ну, даже, ребят, не обязательно подлетать сюда. Можно вот с этого центрального входа все делать. То есть мы просто подходим к этому центральному входу и мы можем заказать этому сборщику. Вот у нас, ребятки, выбран здесь топовый сборщик. И также имеется у нас просто а, сборщик Также, ребята, еще... Но этим я не пользуюсь, ребят. В основном нас интересует топовый а, сборщик Который сможет для нас собрать практически все, что а, нужно Вот таким вот образом, ребят, мы в него заходим И вот здесь вот указано количество а, предметов Которые может создавать этот самый сборщик Да, мы можем заказать все, что нас интересует В данном случае нас интересует в большом количестве сверхпроводники Я их заказываю, ну, хотя бы с десяточку И вуаля, друзья, пошла сборочка Она не такая быстрая, как хотелось бы, но... Но мы обязательно прокачаем со временем наш сборщик. И он будет работать как нужно в ускоренном режиме. И вот, ребятки, те самые проводочки, которые уже можно забирать прямо из, из инвентаря нашей с вами... Базы. Ну что ж, это, ребятки, были все устройства такого, знаете, производственного характера Да, здесь мы перерабатываем найденную руду и, как говорится, превращаем ее в более ценные и полезные материалы Ну что ж, вот, так, вот такая вот, ребятки, у нас база Ну и давайте, ребятки, как я и говорил, я вам сейчас продемонстрирую дополнительные комнаты, которые у нас имеются на данный момент Давайте, ребят, посмотрим, что у нас имеется вот в этой комнатке Так, заходим это у нас комната управления, да, сюда можно зайти просто-напросто вот так вот, открыв дверь Здесь у нас достаточно чисто, стерильно, светло, да, есть вот такие вот интересные плакатики у нас, да, часики тикают тоже а, Время реальное именно, и вот такой вот, ребятки, есть пульт управления нашей базы Заходим, ребятки, в этот пульт и смотрим, рассвет один, введите, пожалуйста, запрос Давайте посмотрим, что у нас можно а, сделать Так, переключаемся на первую панельку Можно, ребят, управлять отсюда дверками, то есть закрывать, открывать и так далее. Можно переключать таблички. А, можно, ребятки, также а, выйти куда-нибудь а, посмотреть через камеру. Вот, ребят, кстати, метеоритный дождь. Я вам сейчас продемонстрирую. Я обещал, что продемонстрирую. Я вам, ребятки, сейчас продемонстрирую. Срочно, экстренно и быстро. Бежим мы сюда и смотрим на метеоритный дождь прямо в прямом эфире. Так, ну где вы, метеоритики? Да, ребят, вот так вот нас атакуют иногда метеориты. Очень опасное, на самом деле, явление. Если один такой попадет в нашу базу, то нам, а, по, не, то нам ребят, Реально не поздоровится, да, вот так вот, ребята Они весело и бодро свистят над нашими Головами постоянно, копая Здесь ямы на каждом а, Шагу, в данном случае нам, ребят, Снова повезло, но вы только посмотрите Сколько же тут много Уже этих самых а, ям Это просто, ребят, уму непостижимо а, Нас просто-напросто пока что а, Милуют, ну, метеориты не такие здесь Мощные, да, и они не совсем сильно пробивают Землю, вот видите, одна яма примерно От метеорита, она выглядит вот так вот То есть я бы не сказал, что это слишком критично, слишком мощно. Но если попадет в какое-то устройство, да, в ваше то тогда нужно будет его полностью перебирать. У нас вот тут вот воробей, он просто-напросто стоит постоянно под обстрелом, под риском уничтожения каждый раз. А, это, ребят, потому что мы еще не выкопали нужные ангары для вот такой вот техники. Но все, ребят, в процессе. Со временем мы все, как говорится, выкопаем, а, все построим, настроим и наши с вами все вот эти космолеты и машинки будут стоять в ангарчике. Вот видите, сейчас нам техник а, демонстрирует работу нашей вот этой вот наводящейся системы. Он, видимо, хотел попробовать пострелять по метеоритам по этим, но у него ничего не получится, потому что вот эта система наведения мне кажется, ну, надо быть очень скилловым игроком, чтобы попасть и снайпером, чтобы попасть по летящему метеориту. Это, ребят, пока что так себе экспериментальная идейка, но мы ее будем а, развивать. Давайте передадим привет технику. Техник, здорово! Тут, кстати, да, ребят, есть анимации всякие разные, разнообразные. Сейчас мы а, передадим привет технику. Да, давайте попробуем это сделаем. Техник, здоровенько! Или он уже вылетел? Техник, по-моему, уже вылетел. Да, а техник уже у нас полетел а, дальше на рабочку, да, вот такая-то, ребята, у нас установка, пока что она бесполезная, но, тем не менее, она есть, как в качестве декоративного элемента стоит и украшает, как говорится, нашу а, базу. Ну, и а на этом, ребят, мы еще не закончили, давайте пойдем сходим, посмотрим все то, что я вам еще не продемонстрировал. Так, у нас тут темно, надо включать обязательно а, фары. Так, ну что ж, заходим, автоматические двери срабатывают отлично, да, автоматизация у нас частично здесь настроена, и давайте, ребятки, пройдем еще разочек, я вам продемонстрирую теперь, как можно посмотреть а, с камер и понаблюдать за нашей базой. Так, садимся снова за наш пульт управления нашей базой, да, он у нас все еще в разработке, да, много функций надо будет добавлять со временем, но все, что есть, я вам, ребят, сейчас а, продемонстрирую. Так, камеры, ребят, давайте посмотрим с вами камеры, есть первая камера, она у нас выходит вот сюда, вот там, где у нас батарейный отсек, там, где у нас комната а, производства. Да, вот так вот, ребят, мы легко и просто можем посмотреть, а, что у нас здесь происходит, кто бегает и так далее. Так, ну что ж, переключаемся на вторую камеру, так, это у нас камера идет на вход, так, тут можно светом, нет, света. Нельзя управлять Это, ребят, камера на вход Отлично Так, идем дальше Так, сейчас я все отключу Идем дальше Третья камера Это камера, ребятки Да, на то помещение Которое я вам еще не продемонстрировал Но сейчас обязательно продемонстрирую И четвертая камера Это та самая камера Она выходит вот на эту самую установочку Которую мы можем с вами управлять Вот таким вот образом, да То есть вверх, вниз, влево, вправо Я, насколько знаю, здесь, по-моему, еще увеличение есть Зум А где же здесь зум? А как его настроить-то, я не понял Так вот так вот, ребят, мы можем просто-напросто перемещаться. А как. А, да, ребят, тут еще есть зум. Я вам забыл про это сказать. А, свет здесь есть. Нет, света нет. Да, мы можем, кстати, через камеру вот таким вот образом увеличивать, да, вдаль и смотреть, что у нас происходит. Очень полезная, кстати, штука. Надо будет этими штуками попользоваться. Также мы можем, ребят, влево-вправо а, управлять этим всем делом. Так, не понял. А, это мы попытались выстрелить сейчас. Хорошо, что у нас все это дело не заряжено. Я просто в шоке. Я не знаю, что бы сейчас было. Но мы бы сейчас уничтожили просто в хлам нашего с вами воробья. Так, пятерочка у нас влево-вправо, да, вправо. Поехали вправо, да, вот таким вот, ребят, образом мы можем управлять, просматривать, что у нас а, происходит здесь на нашей базе. Все, как видите, работает, да, все настроено, но вот реально попасть куда-то по цели, да, можем также вот, ребят, к нашему входу переместиться таким вот образом, да, посмотреть, кто тут у нас въезжает, выезжает. И вот так вот, вообще удобная система, но надо, ребят разбираться, смотреть, как можно настроить ее большим, лучшим, как говорится, образом Если, зритель, у тебя есть какие-то предложения на этот счет, да, по улучшению каких-то моментов на нашей базе То предлагай, пиши в комментариях свои, значит, советики, мы, как говорится, все читаем, я постараюсь на все ответить Возможно, даже в следующих своих видосах я буду пользоваться твоими советами Ну, а мы, ребят, дальше продолжаем играть и показываю свою базу в Space Engineer, в космических В космических инженерах Ребят, есть еще одна комнатка Да, давайте я вам тоже ее сейчас продемонстрирую а, Здесь у нас на данный момент находится а, Тоже, ребят, в разработке а, В разработке у нас помещение Здесь у нас а, рубка, так сказать Управления а, вот этим вот краном Который у нас там находится Да, недавно я, ребят, создал кран Но он у нас пока что немножечко лагованный Я не знаю, с чем это связано Скорее всего, просто-напросто С а, просто -напросто со самой игрой он нас лагает этот кран И у нас здесь по этому случаю есть специальная табличка Что, внимание, кран а, заморожен по техническим причинам Убедительная просьба не приближаться к узлам и агрегатам для вашей же безопасности Администрация базы Рассвет-1 Да, ребят, вот такая есть у нас предупреждающая табличка Которая говорит о том, что не подходи, как говорится, а, убьет А он, ребят, реально может убить, потому что он иногда немножечко багует Но я сейчас постараюсь продемонстрировать его работу Так, давайте, ребят, продемонстрируем Да, вот там вот у нас есть кран вот, как видите, он там у нас находится, да, вдалеке, и я сейчас постараюсь все-таки а, продемонстрировать, как же у нас происходит а, работа а, крана Так, для того, чтобы продемонстрировать работу крана, давайте спустимся вот сюда, пока что у меня тут никаких лифтов, ничего нет, просто-напросто летаем а, на ранцах И давайте в инвентаре выберем а, шасси вот у нас, ребят, шасси то самое. Выбираем, ставим его вместо решеточки, например, вот вместо вот этой. И, наверное, прикрепим мы это сейчас, шасси вот сюда вот к этому вот элементику, да. Да, это, ребят, задумка такая была. Так, мне нужно что для шасси? Мне нужны строительные стальные пластины. Давайте, ребятки, слетаем за, за пластинами вот сюда вот и найдем их здесь. Пластин у нас в избытке, поэтому берем с запасом. Так, берем пластин целую кучу. И ставим вот сюда эту вот самую а, ногу на этот вот кран Так, присобачить тебя надо срочненько Так, каким бы образом, образом тебя поставить Да, пускай она вот так вот стоит, отлично Так, в планировщик добавляем и поехали творить Сейчас, ребят, сначала приделаем лапу Ой-ой-ой, как иногда нас колбасит в полетах Так, инструментов, компонентов надо немного Сейчас, ребят, приделаем лапу Я вам продемонстрирую, как у нас этот кран действует, взаимодействует Все, ребят, приделали лапу которые будет сейчас нашим самым главным элементом в, данном, в данной ситуации. Так, ну что ж, ребятки, демонстрирую вам а, эксклюзивную а, штуковину. Это кран мостовой, который работает, который а, может нормально взаимодействовать со структурами. Для его управления нам потребуется, конечно же, удаленный доступ. Нажимаем, ребятки, панельку, выбираем удаленный доступ и выбираем управлять нашим а, краном. Все, ребят, у нас уже настроено. Осталось только а, зажечь, как говорится, свет. Это у нас что, пятерочка. Да, зажигаем свет на нашем кранчики. Да, вы видите, у нас все зажглось, все нормально. И пробуем тогда перемещаем его в нашу сторону. Так, пуск. Кран поехал, ребят. Кран едет в нашу а, сторону. Сейчас будем пробовать поднимать вон ту штуковину, которая находится вот там вот а, внизу. Да, кран у нас, конечно же, как я вам и говорил, уже он немножечко логовый. Да, он может бомбануть невзначай. Но я думаю, в рамках нашего текущего видоса обойдется. Так, ну что ж, подъезжает наш кран а, к месту погрузочки. Давайте сейчас уже вот здесь где-нибудь его остановим, да, и посмотрим, где у нас там наш а, с вами объект Объект находится внизу, для того, чтобы его зацепить, нам необходимо выть, а, выдвинуть стрелу Давайте, ребят, выдвинем стрелу вот таким вот образом, да, у нас поехала стрела И главное это не промазать, да, вовремя ее остановить Да, вот таким вот образом мы можем останавливать ее Так, еще немножечко вроде бы, да и еще чуть-чуть. Нет, надо назад отъехать. Давайте немножко назад отъедем. Так, для этого включаем реверс. И кран поехал назад. Отъезжаем. Так, все, я понял, зацепило. Так, теперь нужно реверс стрелы сделать. Поднимаем чуть-чуть. Да, отлично. И едем опять назад. Так, еще чуть-чуть назад. И еще чуть-чуть назад. Еще немножечко. Так, я что-то не пойму, у нас там зацепился или нет. Давайте поближе подойдем как ну Вот так вот. Вот так сейчас подойдем, включим опять удаленный доступ, управлять, да, практически уже надо, а, да, вижу, мы можем таким образом перевернуть конструкцию, я надеюсь, у нас получится, да, все, уже поехал, он с этой конструкцией, я так понимаю, мы уже зацепили, ну что ж, раз мы зацепили, давайте попробуем поднимем, так, тихонечко, цвет, похоже, я выключил, так, давайте, ребят, попробуем поднять это все дело, включаем реверс. Это у нас вниз, наоборот, давит. И вверх. Поехали. Вот таким вот образом, ребят, мы поднимаем вот эти все наши э, структурки. Я думаю, слишком далеко мы поднимать не будем, да. Вот чтобы можно чтобы можно было достать до этого всего дела, да, а вот таким вот образом мы это все дело оставим, и потом естественно я с этим буду э, взаимодействовать да, ребятки, кран это полностью моя разработка, да, и если кому-то интересно да, я, конечно же, смогу записать э, видеоролик, как я его э, создавал, и надеюсь что в ближайшем времени все проблемы связанные с ним пофиксит, и он будет работать просто-напросто идеально, ну что ж, друзья, вот такой вот у нас сегодня кратенький обзор получился нашей базы, да, это Конечно же еще не все, в процессе будет много чего интересного Напоминаю, что мы сегодня были с, вам в игруш... были с вами в игрушечке под названием «Космические инженеры» И я продемонстрировал вам все свои секреты а, и нюансы, которые имеются на данный а, момент Пишите, ребят, свои советы, да, пишите комментарии Непременно все прочитаю и, естественно, вам на все а, отвечу А ты, зритель, пожалуйста, не стесняйся, ставь лайкосики под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя поддержка Играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного! геймплея продолжение следует.